Здорово.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 в центре барвихи где у нас расположена сцена найти довольно просто любой из них через команду slash gps ну а вот и собственно говоря сам обменник как и обещали нам с тобой разработчики на этот раз обменник будет отличаться от предыдущих и вот собственно говоря весь ассортимент который будет добавлен на основные сервера скорее всего уже в эту пятницу сразу же мне понравилось то что в этот раз разработчики добавили самый дорогой автомобиль на проекте а именно bugatti Дива, который напоминают стоит в автосалонах барвихи целых 200 миллионов рублей. Вопрос лишь в том, сколько придется за него вывалить яиц. Также добавили в обменник Maybach, Lamborghini Urus, с 5-й 2019 года, тот самый, который подороже классического Ford Mustang GT500, Dodge Challenger, ну и Skoda Octavio, как самый бюджетный вариант среди автомобилей в данном обменнике. По скинам хочу заметить, здесь также особо ничего примечательного. В который раз нам добавили скин Конора Макгрегора, который стоит в госе напоминает 2 миллиона 800 тысяч в госову выйдет порядка 2 миллиона 300 тысяч. Снова одежда Гриши Измайлова, которую я уже неоднократно видел в данных обменниках. Из нового нам добавили скин строителя и скин фермера. Это те самые скины, в которые одеты у нас персонаж, у которых мы с тобой берем работу на начальных уровнях. Тот самый фермер и тот самый строитель на заводе. Ну и самое, наверное, интересное в этом обменнике, это именно аксессуары. Как ты уже успел наверняка заметить, в этот раз разработчики не стали добавлять скин зека, не стали добавлять бронежилет и, естественно, не добавили попугая. Я не могу сказать, что это плохо. Я уже высказывался по данному поводу неоднократно. Это эксклюзивные предметы. Данные предметы предоставляется возможность получить лишь в таких обменниках. Буквально пару-тройку раз в год, конкретно на какие-то тематические ивенты. Как по мне, эти вещи должны и дальше оставаться эксклюзивом, а не выдаваться в огромных количествах в каждом обменнике из года в год. Хочется вообще видеть в каждом обменнике каждый раз что-то новенькое к примеру такие вещи как добавили нам с тобой в этот раз из самого простого что можно приобрести у нас и так в принципе в магазине нам добавили рюкзак nike шапку-ушанку маску волка ну и наверное GBL boombox хотя как по мне это довольно хорошо довольно интересно потому что GBL boombox та самая большая колонка приобретается только в донатном магазине за донатную валюту раньше когда-то давно можно было приобрести ее у других игроков в торговом центре но в какой-то момент разработчики запретили продажу данных колонна, И теперь они у нас приобретаются только за донат. Так что если у тебя не было возможности задонатить на проект, теперь у тебя появится отличный шанс приобрести себе данную колонку за пасхальные яйца. Ну а яйца ты можешь купить у других игроков за игровую валюту. Ну и на десерт самое новое, самое классное, то что нам добавили, это шлем и скейтборд. И вот как они выглядят вживую. Да-да, это тот самый шлем из GTA Сан-Андрейс. Я уже видел подобный аксессуар в старой доброй ГТАшечке, когда ее проходил на ПК лет так, наверное, 10-15 назад. Шлем, честно говоря, мне сразу же понравился. Хотя не особо нравится эта прорисовка. Я понимаю, что данные аксессуары были взяты конкретно из самой Сан-Андрейс. Но на Барвихе за последнее время крайне улучшилась графика. И эти аксессуары теперь очень сильно выделяются на фоне всей Барвихи. На фоне уже более детально прорисованных персонажей К примеру на скейте я вообще не могу разглядеть что нарисовано лично у меня например не появляется желание приобретать данный скейт Шлемак бы я еще бы наверное себе прикупил бы чисто для коллекции особенно прикольно в нем будет гонять на мотоциклах летом ну а в целом что этот скейт что этот шлем лично как по мне стоило бы доработать и как нибудь прорисовать улучшить данную прорисовку улучшить детальность этих предметов но опять же это лично только мое мнение Честно говоря, от данного обменника я ожидал немного большего. Очень мало новых эксклюзивных предметов, и они у меня лично самого не вызвали какого-то особого восторга, хотя я насобирал целых 15 тысяч яиц, я реально в этот раз готовился к этому обменнику. Ну как сказать насобирал, купил у игроков за игровую валюту в торговом центре, но в любом случае на данные яйца я потратил порядка 40 миллионов рублей. И сейчас, честно говоря, кроме как этого нового шлема, особо мне больше ничего так-то и не приглянулось. Да, с удовольствием я бы приобрел бы себе еще такой автомобиль, как Бугатти Дива конкретно за пасхальные яйца. Но опять же я повторюсь, сколько конкретно пасхальных яиц придется выложить за данную тачку. Надеюсь, что разработчики подойдут к этому вопросу благоразумно и не будут устанавливать оверпрайс на все эти предметы. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Как тебе новый обмен? Что ты думаешь по данному поводу? Обязательно напиши мне в комментариях. Ну а если